Всем привет! Я думаю, каждый из вас уже знает, какая ситуация происходит в мире, каждый смотрит новости, поэтому внимания на этом сегодня заострять не будем, то есть это уже и так всем известно. Сегодня поговорим немножко о другом, о том, что делать в текущей ситуации, которая сложилась, и в частности, что делать музыкантам, тем, кто продвигает музыку, тем, кто только начал этим заниматься, как быть дальше, бросать, не бросать и так далее. Видео будет состоять из двух частей. Изначально мы поговорим о минусах, о страшных таких вот проблемах, которые присутствую сейчас и о плюсах какие можно извлечь из этой ситуации не забывайте подписываться пока меня не было все-таки оказывается аудитория растет поэтому всем учмана, и погнали Возможно, кто-то не знает, поэтому я сейчас поясню. Все лейбы, все музыкальные площадки, банковские системы, корпорации, они так или иначе взаимосвязаны. Что происходит сейчас с рынком музыкальных сервисов, площадок на территории СНГ и в частности России? В данный момент крупные музыкальные лейбы, площадки активно уходят с территории России и, соответственно, закрывают какие-то свои дочерние точки, перестают, то есть, да, выпускать артистов с России и так далее. То есть, такие случаи уже есть, можно почитать о них в новостях. Но я не думаю, что меня сейчас смотрят те люди, которые подписаны на какие-то крупные лейблы, в основном, наверное, каждый из вас, в том числе как и я, выкладывает музыку через различных онлайн-дистрибьюторов. Например, OneRPM, FreshTunes, TuneCore и так далее. Тоже происходит с такими компаниями и как они, в частности, повлияли на, так скажем, все музыкальные комьюнити в СНГ? Во-первых, если вы знаете, PayPal запретил полностью выводить деньги и пополнять, соответственно, жителям России, то есть гражданам России. И также, насколько я знаю, частично ограничил вывод средств для граждан Беларуси. Что это означает? У каждой площадки, у каждого дистрибьютора есть свой личный кабинет, где вы видите свои начисления, вы видите свою статистику и общую информацию по вашей композиции. То есть, грубо говоря, вы заработали 100 долларов за год, и вы не можете их вывести. То есть, PayPal у вас заблокирован. Кроме как PayPal, очень мало площадок выводит на прямой банковский перевод, потому что они все завязаны на такой международной, так скажем, системе переводов. Им это делать попросту невыгодно. И в данный момент ситуация заключается в том, что если у вас есть деньги в личном кабинете, практически их вывести Невозможно, но есть, как бы, несколько вариантов: следовать им или нет, вы решаете сами. Я могу просто о них рассказать. Вариант первый, если у вас, допустим, скопилась какая-то сумма за ваше прослушивание, там, и так далее, и вам она срочно нужна, есть вариант найти человека, у которого PayPal не заблокирован. Есть страны, в которых он работает, например, в Казахстане, где я живу, здесь в принципе PayPal работает. В принципе, ну особых таких проблем, конечно же, нет. Но площадка сама, конечно, так себе, но об этом сегодня мы речь не ведем. Что можно сделать в такой ситуации? Найти человека, у которого работает PayPal и попробовать его аккаунт привязать к своему личному кабинету. Либо каких-то стран ближнего зарубежья, то есть, да, и со стран, может быть, с Европы и так далее, если у вас есть знакомые, и попробовать вывести средства. Повторюсь, если это очень необходимо, потому что есть некоторые нюансы, которые могут подпортить вашу репутацию вплоть до блокировки. Сейчас объясню, какие. Перед тем, как пойти на такой рискованный шаг, обязательно изучите политику конфиденциальности вашего дистрибьютора, какие могут быть ограничения, возможно, спешите с техподдержкой. Что может произойти, если вы просто так привяжетесь к своего друга там подруги родственника и так далее во первых может произойти блокировка самого аккаунта в вашем личном кабинете с чем это связано то есть это в первую очередь защита от мошеннических действий внутри самих площадок потому что они смотрят что вас зовут например там Петр, пётр сидоров или там федор иванов а вы вводите на аккаунт какого-то джеймса соответственно ваши деньги уходят куда-то непонятно куда вы выводили их на российский paypal а теперь они выводятся там на не знаю на территории арабских эмиратов соответственно ваш аккаунт могут заморозить а еще могут и заблокировать то есть желательно этот вопрос обсудить с техподдержкой я знаю что они отвечают очень редко и так далее но если у вас прям горит вам нужно какую-то сумму вывести то, конечно можно сделать и так какие есть еще риски в этом способе то есть возможно если у вас какая-то большая сумма к примеру это например там 10 тысяч долларов и вы пытаетесь вывести их какому-то человеку который вам не особо знаком конечно же есть вариант что это человек вам просто не вернет деньги скроется и где вы будете его потом искать поэтому повторюсь этот способ подходит для тех кому очень срочно нужно вывести какие-то суммы и так далее не рискуйте если вам это пока сильно не нужно вариант второй, что делать в такой ситуации это очень простой пока ничего не делать не предпринимать в панике не привязывать чужие аккаунты а всего лишь подождать и посмотреть нормализуется ли ситуация или нет. В любом случае, рано или поздно она нормализуется, потому что Россия это достаточно огромная страна, и все эти площадки, которые находятся там, они тоже хотят как бы зарабатывать с вас, они как бы хотят выплачивать вам деньги, чтобы вы приносили им деньги, и все это такой вот достаточно длинный процесс. Я думаю, возможно, в будущем, когда жители Российской Федерации и, возможно, территории Белоруссии получат карты Union Pay, платежной системы Union Pay, так как Visa Mastercard сейчас не работают. Возможно, в личном кабинете появится вывод. Средств на Union Pay. Невозможно, а в любом случае какой-нибудь выход да будет, потому что это все компании, они все хотят зарабатывать. Повторю же, то есть им нужно оплачивать какие-то свои расходы, никто не будет работать в минус или просто терять такой крупный рынок. Следующий минус, как я и говорил, связан с тем, что большие корпорации уходят с этой территории, остаются маленькие какие-то компании, которые работают сами с собой, то есть они, в общем-то, не могут глобально как бы конкурировать с такими лейбовыми, например, как Atlantic Records. В этой ситуации есть как бы и плюс и минус. Давайте начнем с минусов. То есть сейчас э, будет большая, так скажем, утечка кадров, которые могут грамотно продвигать артистов, грамотно их упаковывать и так далее. Потому что все-таки западные лейблы в этом больше преуспели, у них больше опыта. Если вы рассчитываете на какую-то крупную популярность, мировую узнаваемость, брендинг и так далее, то, возможно, местные компании не смогут так быстро адаптироваться то есть да и дать вам тот результат, который вы хотите. Но, опять же, повторюсь, это для суперкрутых артистов, которые уже имеют какие-то большие миллионные гонорары для них это конечно будет плохо а в чем будет лучше для нас, для тех, кто продвигается самостоятельно и так далее. Во-первых, сейчас происходит паника, то есть все компании пытаются то уходить, то замораживаться и так далее, и, соответственно, существует вот такой вот вакуум, который нужно кому-то заполнять. То есть, если, допустим, у вас всегда была идея открыть какое-то музыкальное агентство, которое поможет людям продвигаться, загружать музыку на площадки и так далее, то это самый отличный шанс. Я думаю, лучше шанса уже не будет, потому что сейчас освобождается очень много мест, которые можно занять, то есть если допустим у вас, как конечно же, есть какой-то опыт, или вы хотите попробовать, то можно сделать это прямо сейчас. Зарубежные артисты, я думаю, тоже сейчас, в ближайшее время не будут посещать территории, которые я уже назвал, поэтому тоже как бы освобождается место, которое можно занять, то есть если подытожить, освобождаются, так скажем, да, самые конкурентные ниши, в которых можно попробовать себя, я думаю, что музыку сейчас продвигать именно жителям СНГ будет гораздо-гораздо проще, потому что потребность музыки, она никуда не уйдет, и никогда не уходила то есть да и в таких тяжелых ситуациях как сейчас в мире вообще в целом происходит люди хотят отвлечься а способов то есть отвлечься не так уж и много это какой-то контент музыка там книги и так далее поэтому потребность музыки все же будет и даже если все зарубежные исполнители, так скажем не будут популярны и не будут котироваться на территории российской федерации и Беларуси, то у вас есть шанс занять их место потому что музыку люди все равно будут слушать и Продвигаться, я думаю, будет гораздо проще. Следующий минус, который, я думаю, всего лишь временный, это потеря, так скажем, выплат, маленькие проценты и так далее. В чем сейчас ситуация? То есть, да, Spotify уходит с рынка, то есть многие такие компании, стриминговые сервисы уходят с рынка, соответственно, такие большие, так скажем, гонорары за ваше прослушивание вы получать какое-то время не сможете. Почему? Потому что сейчас весь рынок будет перестраиваться под местных, так скажем, да, агрегаторов и так далее. Это Яндекс Музыка, ВК Бум, я думаю, что многие уже туда начали постить свои треки, ВКонтакте продвигаться и так далее. Соответственно, пока идет такое перестраивание, это все-таки кризис, выплаты могут быть меньше, то есть если вы там, за одно прослушивание зарабатывали, там, не знаю, полдоллара, сейчас это, конечно, будет гораздо-гораздо меньше, то есть потому что и курс совсем другой, то есть, да, и так далее, то есть много факторов, которые... На это повлияют Но опять же не стоит расстраиваться Потому что сейчас российские лейблы Агрегаторы будут гораздо гораздо активнее работать Потому что ну, других просто нет Конкурентов нет И нужно занимать эти ниши Я думаю в скором будущем мы все увидим Что многие лейблы будут давать какие-то супер классные там условия Плюшки Они будут конкурировать между собой В целом оплаты будут гораздо выше Потому что им нужно будет подписывать больше артистов Соответственно зарабатывать деньги Зарубежных конкурентов у нас нет Работаем сами и так далее Не стоит расстраиваться пока это всего лишь я думаю временно и в дальнейшем мы увидим то есть да какие-то более выгодные предложения потому что лейблы будут заинтересованы в свежих артистах в новых артистах так как Повторю же, конкуренции не будет, и все хотят зарабатывать деньги. Я думаю, частый вопрос, который музыканты, возможно, задают сами себе, стоит ли сейчас начинать свое творчество, либо стоит ли его сейчас продолжать двигаться и так далее, потому что лейблы уходят, YouTube отключает монетизацию и так далее, то есть, ну, вообще стоит ли и имеет ли это смысл. Конечно, стоит какой-то определенный пока социальной сети, где можно себя прокачивать? Нет, потому что всегда об этом говорил, и повторю что стоит прокачивать сразу все социальные сети, они как бы кросс платформенные если вы сделали, допустим, ролик для TikTok, вы можете его залить в ВК-клипы, в Reels, ну и, в принципе, из трех источников сразу набирать аудиторию. И в данный момент, пока сейчас идет какая-то паника, то есть, да, перестройка рынка, передел рынка, я думаю, что стоит идти активно в том направлении, где будет сосредоточена аудитория. То есть в данный момент пока это ВКонтакте. То есть ВКонтакте сейчас появится, наверное, очень много агентств, которые вас будут продвигать, на которые, возможно, я тоже сделаю обзор. Потому что огромный поток пользователей, тех, кто Пользовался Инстаграмом, пользовался там активным, может быть, Ютубом, он сейчас после всех этих блокировок перейдет какую-то новую социальную сеть. Я думаю, что это будет все-таки ВКонтакте, но опять же прокачивайте все свои социальные сети сразу, чтобы если что-то заблокировалось, у вас остался какой-то еще сторонний аккаунт, на котором вы можете дальше качать свою аудиторию. Конечно, текущая ситуация также повлияла, наверное, на битмейкеров, которые продают свои инструменталы на Запад, но я думаю, они уже, конечно, быстро решили эту проблему, они принимают, наверное, деньги на какой-то PayPal, человек, который живет за границей, или в той стране, где вывод PayPal не заблокирован. Также за последнее время, следуя за новостями, я читаю такие комментарии, что сейчас стрёмно продвигаться ВКонтакте, стрёмно продвигать там свою музыку где-то в одноклассниках, в отечественных сервисах и так далее. Вот. Опять же, повторюсь, что стоит прокачивать те, все социальные сети, если там какие-то социальные сети у вас не работают И вы знаете, как туда все-таки зайти и обойти блокировки То все равно стоит выкладывать туда контент Потому что вы можете этот контент двигать на тех людей Которые так же, как и вы, знают, как обойти эти блокировки Но я думаю, что большая часть населения уйдет именно туда Где не нужно совершать какие-то лишние телодвижения Про VPN все не знают Я думаю, что компьютерная грамотность у людей не супер, так скажем, развит Поэтому стоит сфокусироваться на площадках То есть, да, где сосредоточены это аудитория и повторюсь, это опять же не стремно. То есть если ВКонтакте очень много пользователей сейчас растет, то почему бы там не двигать свою музыку? Тем более ВКонтакте сейчас э, вы можете посмотреть, почитать статьи о таргетинге ВКонтакте. Сейчас просто копейки будут уходить за то, что вы будете пользоваться таргетом, личным кабинетом. А раньше ВКонтакте то есть ну, достаточно была дорогая платформа для продвижения. Поэтому пока есть такой шанс, попробуйте себя, двигайте, ни в коем случае не останавливайтесь. Если у вас есть музыка, то продолжайте ее продвигать не стоит как бы из-за всей ситуации паниковать и там забрасывать свое творчество. Если же у вас нет и вы всегда хотели начать там что-то делать, куда-то продвигаться, то, опять же, повторюсь, это самый отличный вариант прямо сейчас, потому что ниши свободный, их нужно занимать, конкуренция не такая большая, то есть и есть все шансы быть услышанными. Если это видео было для вас полезным, обязательно подписывайтесь на канал, я постараюсь делать больше полезного контента. Также в описании есть мой инстаграм и телеграм-канал, вы можете спросить у меня что-то лично, или написать мне с каким-то вопросом, ну или оставить комментарий, я обязательно на него отвечу. Итак, всем спасибо за просмотр, всем учмане, и увидимся!